Добрый день! Меня зовут Мухортиков Антон. Моя компания называется Сантей. Мы занимаемся комплектацией дизайнерских интерьеров. И сегодня я расскажу о таком материале, как гибкий камень. Гибкий камень довольно новый материал. И он получается путем нанесения мраморной крошки или кварцевого песка на специальный холст. Основные типоразмеры, которые используются, это 300 на 600, 600 на 900 и 900 на 1200. Стоит гибкий камень примерно от 700 рублей до 1500 за квадратный метр в зависимости от сложности рисунка и так далее. Гибкий камень интересен тем, что его можно устанавливать на просвет и получать довольно интересные декоры. Помимо этого, он используется как в экстерьерах, так и в интерьерах, то есть можно использовать его для укладки на фасады домов. Также Гибкий камень очень интересен, естественно, тем, что он как раз гибкий, да, то есть его можно укладывать на какие-то гнутые поверхности, можно укладывать на углы и так далее. Ну и основные, конечно, свойства его это легкость, то есть он весит порядка двух-трех килограмм на квадратный метр, соответственно, не утяжеляет конструкцию. Также он огнеупорный, то есть его можно укладывать, на, ну то есть облицовывать им какие-то камины, печи и так далее, что тоже очень интересно. Он влагостойкий и он очень хорошо паропроницаемый, да, то есть, соответственно, его можно укладывать в какие-то влажные помещения, вполне использовать абсолютно в ванной комнате и так далее. Он декоративный, то есть вот эти вот узоры, которые вы видите, они, конечно, не повторяются, То есть, соответственно, это будет уникальный какой-то материал для вас. Ну и он очень долговечный то есть срок службы у него порядка 20 лет. И в случае, если вот мраморная крошка каким-то образом выкрашилась, то он очень ремонтопригоден, соответственно, можно просто втереть песок кварцевый снова сюда и будет смотреться точно так же красиво. Ну и, конечно, Важно отметить, что единственный, наверное, минус, который может быть, это шероховатая поверхность. Ну, это на любителя, так скажем. В общем-то, вот основные свойства гибкого камня. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на новые видео. Всего доброго!